кладка ламината на профессиональном уровне, поклейки обоев тоже на профессиональном уровне клеили плиточка, плитка лежит у нас все идеально, углы все все все ровненько, вот ламинат сделали, плинтуса, вот осталось поставить двери и порожки, все также на высоком уровне что обращайтесь подписывайтесь на канал откосы откосы выводим тоже идеально проклейка все полностью уголков всех стыков сейчас поставим батареи и можно будет звонить хозяевам чтоб заезжали покупали мебель сразу после себя уборочка влажная чтобы пыли, ничего, грязи не было на объекте.